Почему я зашел в магазин и покупаю себе элитный бронежилет? Неужели собрался на спецуху или куда-то еще? Нет, я просто решил сыграть в мясорубочку на пистолетах, и знаете с чем? АПС, и теперь 120 патронов вместо 60, их просто не хватало для игры на мясорубке, уж очень быстро они заканчивались. Один интересный факт, если вы используете бронежилет Элиты, либо бронежилет Атлас, патроны добавляются также и к дополнительному оружию, то есть к пистолету. Кто бы что не думал, но раньше на это внимание я совершенно не обращал, но теперь если что и вы в курсе. В этом видео будет очередной эксперимент, именно минус 15 игроков с АПС, -а. я думаю многим будет интересно посмотреть, на каком уровне находятся ваншоты в голову у этого пистолета. Ну и начнем пожалуй с самого простого из того, что только может быть. Это минус 15 по стандартным пацанам, я думаю даже самый обычный пистолет затем этим справится. Стреляем даже без пламя -косителя. Да, для лучшего зажимного пистолета в Warface результаты вполне ожидаемые пробил абсолютно всех, но это все же дополнительное оружие и главная его задача просто помогать если к примеру закончились патроны на основном. Вы только гляньте, какую серию мне удалось сделать на мясорубочке благодаря только лишь пистолету АПС. Итак, что же у нас с ваншотами, давайте стрелим по пацанам, которые одеты так как обычно, то есть снаряжение у них абсолютно разное. Остаются в живых только те, у кого связка с бронежилетом бетон или какие-то мощные шлема типа магмы, а может быть дело в пламя я просто стрелял без него. Давайте сейчас стрелим с ним. И где-то я это уже видел, в живых остались те же самые парни, а это значит, что АПС не такой уж мощный как о нем говорят. Все-таки он не будет пробивать в голову с одного патрона такие жирные шлемаки по типу магмы, или, допустим, элитные, которые добавляют 70% защиты головы. Так что с этого добьем и стрелим теперь уже в упор. Что я требовал доказать? Даже в упор ваншотов не будет. Решил я тогда, кроме мясорубок, также сыграть и тактические карты на пистолетах. Сначала сыграл карту Вилла, и, если честно, пристрел как на дальней дистанции, блин. Реально, если в голову не попадаешь, то просто не знаю, куда патроны улетают, дамага вообще нету, но если в подкатах, особенно на ближних, то урон сразу начинает чувствоваться, и ты понимаешь, что в руках у тебя именно АПС. Что интересно, этот раунд удалось затащить, дав просто минус 7. А вот вам еще один интересный факт, если взять Glock 18C, к примеру, и просто зажать кнопку прицела, при этом будем прыгать, прицел, конечно, будет мотылять в разные стороны, что будет мешать прицеливанию, но если точно так же взять наш АПС и попробовать сделать то же самое, это не будет происходить, и это еще одна фишка этого пистолета. А это значит, что нам будет гораздо легче давать хедшоты в прыжках и тем самым зарабатывать гораздо больше очков за убийство, ну или просто делать красивые фраги. Ну а прямо сейчас пишите в комментариях, удалось ли вам тоже урвать такой пистолет навсегда, ну и конечно же поддерживайте это видео лайком, если оно вам понравилось.